Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Здравствуйте! И сегодня обязательно поговорим о тех проблемах, с которыми сталкивается сфера культуры. Наше заседание сегодня посвящено национальной программе в сфере культуры. Задача ее формирования была поставлена в Майском указе этого года. Нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России. И не в отдаленном будущем, а сейчас. Страшно за коллекцию, потому что во время дождя а все капает, работники рассылают пленку. Крыша там плоская, площадью свыше тысячи квадратных метров, собственно, представляет из себя бассейн. Меня зовут Евгений Малышев, я живу в Пензе, и я автор этого видео. Здесь кубок и стакан с матовой гравировкой. Медными колесиками создавали такой тончайший рельеф. Какой-то нищий, наверное, или бедняк целует руку вельможе. Этим не может попасться никакой другой музей. К сожалению, часть экспонатов приходится убирать из-за того, что дождь проивает и литрины освободили, часть пустые. Есть, конечно, опасность в том, что некоторые фрагменты этого потолка могут упасть и на людей. Последние три года мы, сказать очень, если проще, мучаемся с крышей. Кровля была постелена мягким кровельным материалом, то есть рубероидом в простонародье называемым. И эта кровля, конечно, ну, гарантированно может служить так, в течение двух-трех лет. Потом она трескается от морозов, от снега, от дождя, от льда и так далее. Приходит в негодность. Вода протекает через многочисленные протечки в крыше, попадает на подвесной потолок, эти панели вываливаются, и с ними же и вываливаются светильники, а все это достаточно дорогостоящее оборудование. Естественно, как директор галереи сидеть или стоять и охать, и, ахать, и смотреть, и причитать, что происходит в Никоске, я не могу, мы немедленно приобрели... Современный герметический материал, мастику такой, мы приобрели рубероид, мы сегодня, вот с утра, туда рано-рано утром, выехала бригада из трех наших специалистов галереи, потому что все делается за, за собственный счет, за счет заработанных нами средств, смета никакая-то не предусматривает расходов этого года. встречи с горожанами было принято решение перекрыть крышу Никольского музея стекла и хрусталя, чтобы сохранить ценные экспонаты. Модернизировать здание, где представлена одна из уникальнейших и крупнейших коллекций в стране, намерены уже в следующем году. Несмотря ни на что, все наладится, жизнь продолжается.